Добрый день. Значит, на прошлых занятиях мы говорили с вами о строении эфирного тела планеты, эфирного тела человека. Также мы начали рассматривать тонкий мир, нижние сферы тонкого мира. А сегодня три верхние сферы, верхние сферы тонкого мира. После четвертого, если считать сверху, можно снизу считать. После среднего четвертого слоя тонкого мира, центрального, выше идет слой душевной жизни, потом слой душевного света и самая верхняя часть тонкого мира. Это слой душевного могущества. Вот в этих трех верхних слоях или в верхней сфере тонкого мира прибывает все, связанное с искусством, с альтруизмом, филантропией, то есть все виды деятельности. Высшей жизни нашей души. Не жизни духа, имейте в виду. И не путайте дух с душой. А это высшая часть жизни души. это вот, Понятно, да? Что вы это условили? То есть тонкий мир – это сфера жизни души. Но не духа. Люди в силу того, что эти вещи не изучают, не знают, поэтому у них там путается одно с другим, с третьим и так далее. Вам это уже непростительно путать. Так вот осмысливая эти слои как источники качеств, указанных в их названиях, и свойственная форма трех нижних слоев. Осмысливая все это мы сможем правильно понимать высшие и низшие виды деятельности. Душевное могущество, это самый последний, самый тонкий слой тонкого мира, самый высший, он как-то соседствует с ментальным миром. Вот это душевное могущество может временно использоваться, как для дурных, так и для добрых целей. Но в конце концов сила отталкивания уничтожает порог, а сила притяжения выстраивает на его сокрушенных руинах добродетель. И в итоге то же самое зло не зная того работает на благо. Наш физический мир и тонкий мир, мир желаний, не разделены между собой в пространстве. Они ближе друг к другу, чем наши с вами руки и ноги. Они вроде бы близкие к нам, да, руки и ноги. Так вот, тонкий мир ближе, чем наши руки и ноги. И совсем нет необходимости двигаться куда-то чтобы перейти из одного мира в другой, или из одного слоя в другой слой. Как твердые тела жидкости и газа находятся все вместе в нашем физическом теле, пронизывая друг друга, так и различные слои тонкого мира тоже находятся внутри нас с вами. Одним словом, тонкий мир желаний – с его бесчисленными обитателями Пронизывает наш физический мир И для них физический мир также же прозрачен Как вот допустим воздух Который вроде бы нам не мешает с вами двигаться То есть физический мир для тонкого мира Прозрачен Они даже его не замечают Понятно, да? Вот момент важно усвоить то для обитателей тонкого мира там есть, конечно, кое-какие свои особенности, но мы пока о них не упоминаем, чтобы не напугаться сильно уж всяким сложностям. И важно здесь помнить, что тонкий мир нами с вами вроде бы невидимый, но он в виде сущий и могущественный. Он является причиной всего, что происходит в нашем физическом мире. Причина абсолютно всего. Все, что видим вокруг, ощущаем, пробуем и так далее. Все, причина всего этого находится там. А в мире мысли три высших подразделения является основой абстрактного мышления, высшие подразделения, уже мы к ментальному миру переходим, и поэтому они несут общее название. Верхняя часть ментального мира это сфера абстрактной мысли. Там, где наши мысли, если они таковые есть, формы не имеют. Это, конечно, трудно нам представить, как и так мысль не имеет формы. Мы обычно привыкли, что все мысли у нас имеют какую-то форму. А вот нижние четыре подразделения, три верхние, четыре нижние, составляют так называемое умственное элементальное вещество, в котором мы с вами облекаем разные свои идеи, а идеи у нас живут именно в абстрактной сфере. В высшей сфере ментального мира. Так вот, нижней, вернее, отделы называются все вместе с сферой конкретной мысли. Так что вот, ментальный мир и мир мысли тоже состоит из семи слоев. Сфера конкретной мысли охватывает четыре нижних, самых плотных слоя ментального мира. А высшая сфера абстрактной мысли охватывает три высших слоя тонкой субстанции, тонкой материи ментального мира. Вот мир мысли является центральным из пяти миров, он как бы посередине, который дает человеку материал для постройки проводников нашей очередной временной личности. Вот сейчас у каждого личность построена как раз из материи этих миров. Вот в этих мирах в настоящее время эволюционирует 60 миллиардов людей на этой планете. Ну там еще много животных, растений и так далее. Мы знаем, что материалы химической сферы нашего физического мира используется для строительства всех физических форм. Вот все вокруг нас, все абсолютно, и сама планета состоит из материалов химической сферы физического мира или физической Вселенной. Эти формы получают жизнь и способность, способность двигаться благодаря силам, которые действуют в эфирной сфере. А некоторые из этих живых форм побуждаются к деятельности еще более высоким миром, то есть миром чувств, тонким миром. Одним словом, сфера конкретной мысли ментального мира предоставляет нам с вами умственное вещество, умственную материю, в которую мы облекаем свои идеи, и тогда идеи приобретают форму. А идеи сами формы не имеют. Они находятся в сфере абстрактной мысли, в высшей сфере тонкого мира. Таким образом, отсюда видно, как три мира, в которых развивается в настоящее время земной человек, дополняют друг друга, составляя единое целое, демонстрируя верховную мудрость, великого архитектора нашей Солнечной системы, которую мы чтим под святым именем Бога. Но Бога никто никогда не видел, и видеть Его чрезвычайно опасно для человека, к этому совершенно не готово. Он будет мгновенно испепелен. Недаром сказано, что Бог – это огонь поедающий. Но это такой огонь. А вот то Солнце, которое мы видим каждый день, это его грубая, самая грубая оболочка. Вам не надо бежать куда-нибудь в какую-нибудь там секту или церкву. В любой момент он. Вышли, посмотрели на небо. Это сияет наш архитектор. Нашей Солнечной системы. И вот самая грубая оболочка... Вот то, что он светит, это тень его. Уж если тень так светит, да? То, что сам он из себя представляет. Внимательно осмысливая подразделение сферы конкретной мысли нашей планеты, мы обнаруживаем, что архетипы физических форм, то есть план каждой формы, которую мы видим вокруг везде, независимо от того, какому царству они принадлежат, находятся в низшем подразделении сферы конкретной мысли. Вот самое низшее подразделение, самое близкое к тонкому миру, вот этот слой ментального мира, называется континентальным слоем. В нем действительно находятся все планы континентов, материков, островов, и план самого физического тела планеты. Понятно, да? Континентальный слой ментального мира, самый нижний, самый грубый. Он граничит с тонким миром, со слоем душевного могущества. Тонкого мира он граничит. То есть все изменения, скажем, вот в теле планеты... Изменения в очертаниях там материков, рек, континентов там разных, понимаете, гор там и так далее, все землетрясения, все связано как раз с континентальным слоем ментального мира. Если там произошли какие-то изменения, это немедленно отразится здесь. И вот не раньше, чем, скажем, изменится сам архетип, то есть план той или иной части планеты, не раньше. Только после этого будут происходить изменения в физическом плане у нас. Но вот это, вот те существа, которые, как говорится, оживотворяют собой тот или иной архетип, мы их называем, по невежеству, конечно, называем, законами природы. Вот если бы наши земные владыки не были такими глупыми, и наши, если бы ученые, тоже не были такими, как они, то они наладили бы, может быть, контакт вот с теми существами, которые заведуют как раз континентальным слоем ментального мира. И тогда было бы известно, где какие подвижки в земной коре, где какие землетрясения и прочее, прочее, им были бы известны. И они тогда предпринимали соответствующие меры. Для того, чтобы население, скажем, на время подвижки убрать оттуда. Понятно, да? Но поскольку наших главари и науку, которую они выкармливают и финансируют, занимаются мордобитием, там и друг другу, так сказать, отнимают барахло, все делят, никак разделить не могут, да? Им некуда заниматься такими серьезными проблемами. Вот и все. Владыки космических иерархий, владыки строителей, то есть вот каждая сфера, а их очень много, это своя иерархия, свои владыки. Вот они планируют изменения те или иные, как архитектор, например, планирует переделку, перестройку, ремонт здания, а после этого только рабочие конкретно будут это дело осуществлять. Точно так же, аналогично этому, происходит изменение флоры, то есть растительного мира планеты, и фауны всей, благодаря именно изменениям в соответствующих архетипах континентального слоя, ментального мира. То есть все, что происходит в растительном мире, в животном мире, в физическом теле планеты, все связано именно с этими архетипами континентального условия. Говоря об архетипах всех многообразных форм нашего физического мира, не следует думать, что вот эти архетипы, там, которые находятся, это всего какие-то там миниатюрные копии наших объектов разных физических. Или, значит, копии из какого-то материала чем тот, из которого окончательно он будет изготовлен. Но ну, вот, допустим, копию делает какое-нибудь там здание, из какого-то там папье маше скажем, да? А само здание будет еще Из бетона, там, железобетон, кирпича и так далее, да? Так вот, так себе представлять архетип нельзя. Он в точности соответствует именно вот лучу, энергетике, того вещества, которое будет использоваться здесь согласно этому архетипу. То есть, одним словом, архетипы это до некоторой степени живые, как бы, существами назвать их трудно, вот, но это живые архетипы. Творческие. Они создают формы физического мира по своему образу. Или по своим образом. У нас даже пока названий нет, терминология совершенно не разработана, поскольку человечеству некогда было заниматься этими вопросами. А чем оно занимается, до сих пор вы знаете. Порой много архетипов вместе оформляет какой-нибудь конкретный вид, который потом здесь у нас появится. Он, скажем, гору они оформили или горную цель, или какой-нибудь вид растений, допустим, оформили. Вот они вместе, много таких вот архетипов, таких живых творческих сил, оформляют какой-нибудь конкретный вид, причем каждый вкладывает в него часть себя. Вот точно так, как один из семи космических учителей дал каждому человеку частицу себя, Поэтому существует на Земле семь групп человечества, семь групп людей. И каждый имеет частиц своего космического отца. Так и тут нечто похожее. Теперь следующее, более высокое подразделение сферы конкретной мысли называется океаническим слоем. Его можно представить как текучую пульсирующую жидкость. Все силы, которые действуют через вот четыре эфира у нас здесь, составляющих эфирную сферу физического мира, находятся как раз там. Все силы, которые воздействуют на эфир, которые у нас управляют здесь физической материей, находятся там в океаническом слое в виде архетипов только еще более тонких, нежели в океаническом слое. Вот этот поток текущей жизни пульсирует во всех формах, как кровь пульсирует в теле. То есть одна и та же жизнь пульсирует во всех формах. Везде. В человеке, в животных, в растениях, в минералах и так далее. То есть вот именно здесь опытный ясновидящий видит, что вся жизнь едина. Если он своим ясновидением дорос до такого состояния, такого уровня, что он видит, что происходит во втором слое, океаническом слое ментального мира, то здесь ему открывается, что вся жизнь едина, и что он сам как бы во всем, и все в нем. Это тебе трудно представить, пока не испытаешь, как говорят на собственной школе. Более высокое – это третье подразделение ментального мира, сферы конкретной мысли. Третье подразделение – это так называемый воздушный слой. Воздушный слой – сферы конкретной мысли. А что там находится? А там оказываются архетипы желаний, страстей, чувств, эмоций. Архетипы который мы с вами испытываем в тонком мире, в мире желаний. В нем все происходящее в мире желаний, в тонком мире, отражается в виде каких-то атмосферных явлений. Ну вот на нашем уровне, уже в физическом мире, этот может проявлять себя какими-то явлениями в атмосфере. В атмосфере сферы конкретной мысли находятся и образы эмоций людей и животных. Это вот как раз воздушный слой. Все, что происходит в атмосфере, сначала происходит там, вот в этом воздушном слое ментального мира. Третье, если считать снизу. Черт это подразделение. Это слой архетипических сил сферы конкретной мысли. Это центральный, самый важный слой всех пяти миров, в которых мы эволюционируем. Центральный. Там наверху, если посчитать, 14 и прибавьте еще три. И внизу то же самое. Так вот, слой архитектических сил, самый важный, центральный слой всех пяти миров. По одну сторону вот этого слоя находятся три высших слоя мира мысли, то есть абстрактные, сфера абстрактной мысли. Выше идет мир жизненного духа, это уже дух пошел, и мир божественного духа. Это выше этого слоя. А по другую сторону, ниже слоя архетипических сил, находится три низших слоя мира мыслей, элементального мира. Это сфера конкретной мысли. Потом идет мир желаний, тонкий мир наш, и наш физический мир. Таким образом, этот слой становится вроде как бы сочленением сфер духа и сфер материи. То есть это сфера сущности и сфера формы соединяется через этот вот центральный слой. Это тот самый центр, через который дух отражается в материи. Он является обиталищем архетипических сил, которые направляют деятельность всех архетипов в сфере конкретной мысли, то есть в нижней части ментального мира. Вот именно из этой сферы Дух формирует материи. Отсюда начинает рождаться формы. Формы низшего мира являются отражениями Духа, которые идут из высших сфер, из высших миров. Это вот четвертый. Потом пятый слой, близкий. Если сверху смотреть, в слое архетипических сил. Пятый слой отражается со стороны Духа в третьем в воздушном слое сферы конкретной мысли. Шестой слой сферы абстрактной мысли отражается во втором океаническом слое сферы конкретной мысли. Седьмой высший слой сферы конкретной мысли отражается в первом континентальном слое сферы конкретной мысли. И таким образом, вся сфера абстрактной мысли, далее, отражается в мире желаний. Вот если взять ментальный мир, поделить как бы на две части, на высшую, на низшую, то вся высшая часть ментального мира, так упрощенное такое представление, вся сфера, высшая сфера ментального мира, отражается в тонком мире. А вот теперь выше ментального мира идет мир жизненного духа, но не души, а духа. Вот он отражается в эфирной сфере нашего физического мира. Теперь еще выше мир божественного духа отражается в химической сфере физического мира. Вся буквально здесь вот химическая материя, вокруг нас вся, сплошь. Это отражение мира Божественного Духа. Вот это все, если так вникнуть, может дать довольно исчерпывающее представление о семи мирах, которые являются сферой нашего развития. Но мы должны четко усвоить, что эти миры находятся не один над другим как вот показано, скажем, на плакатах. Нет, они пронизывают друг друга. Когда мы сравниваем наш физический мир с тонким миром, то уподобляем тонкий мир силовым линиям, которые замерзают, скажем, в замерзающей воде. А саму воду можно представить в виде физического мира, скажем. На каждой планете нашей Солнечной системы имеется три пронизывающих друг друга мира. Если мы представим каждую планету, состоящую из трех материальных миров, в виде отдельных, скажем, губок, ну губок, которые воду может впитывать, а четвертый мир, мир жизненного духа, это огненный мир, можно представить в виде воды в большом сосуде, где плавают вот эти вот губки, то поймем, что как вода в сосуде заполняет пространство между губками, пронизывает их, так и мир огня заполняет межпланетные пространства и пронизывает отдельные планеты. То есть мир огня или огненный мир является общим для всех планет. Понятно вот это, да? А ментальный мир, он уже более конкретен для каждой планеты. Вот если близко планеты друг к другу подходят, тогда на ментальном плане они могут ментальными мирами соприкасаться с ними. И тогда можно посетить в ментальном теле соседнюю планету. В тонком теле ее не посетишь. Почему? Потому что планеты находятся на таких расстояниях друг от друга, чтобы тонкими мирами они с собой не соприкасались. Иначе много таких вот оболпусов темных будет туда-сюда мотаться тут, с одной планеты на другую. Это нельзя делать, допускать такие вещи. То есть демоны, чтобы разные темные сущности, светлые, ладно. А вот темные, чтобы туда-сюда не могли перемещаться. Те, которые не вышли в своего уровня развития за пределы тонкого мира, они не должны попадать на другие планеты. Понятно, да? И когда вам лапшу уши вешают, там вот по телевидению, там эти дружко, и прочие ребята бестолковые в этих планах совершенно, рассказывают нам, вот с ну, другой планеты прилетели, там с какой то планеты З, там понимаете, и тут они что-то еще, со созвездии там Централа, еще там Льва, там Пса и так далее. Все это бред силы и кобылы. Никаких инопланетян на этой планете у нас не было пока еще. А все эти инопланетяне вот оттуда, либо из тонкого мира, либо из, вот, из вот, приспойни. Они сейчас занимаются этим глупым человечеством и вешают ему, так сказать, лапшу на уши. Потому что сейчас дано задание такое всему человечеству наладить контакт с иными мирами. Но на первое место у нас всегда что? Выползает всякая чернуха. Вот нам дали возможность освоить Открыть атомную энергию. Помните, да? Что мы в первую очередь состряпали? О, атомную бомбе еще? И друг друга стали что? Вон, я, американцы, японцы. Хорошо, хоть они испугались эти американские президенты. Они выяснили, что оказывается, если сейчас кому-нибудь там весь атомный арсенал на кого-то вывалят здесь на земле, то и сами сдохнут. Они решили тогда-то этого делать. Стали тогда выискивать другие способы. Сейчас они работают над тем, как бы найти такие способы, чтобы нас уничтожить. А все барахло, которое после нас останется, прибрать к рукам. Ну, то есть такой способ, чтобы вот это вот, из-за чего они хотели нас уничтожать, оно бы осталось. Слегонькое. Так вот, всю планету нашу пронизывают эти миры. И начиная с огненного мира, или с мира жизненного духа, можно уже контактировать с другими планетами. Но, а еще более высокий мир, он нас уже соединит с другими звездными системами. Это мир Божественного Духа уже. То есть другой звездной системы, Солнечной системы. Вот у нас, в нашей Солнечной системе, общим является... Мир жизненного духа, мир огня. Он заполняет межпланетные пространства, пронизывает отдельные планеты, он их связывает вместе. Поэтому, чтобы, допустим, вот нам поплыть куда-нибудь на другой материк, нам нужно что иметь? Корабль, да? И умение кораблем управлять, правильно, да? Так вот, для того, чтобы нам поплыть на другую планету, но надо плыть именно только через вот океан жизненного духа, то есть океан огня. И надо иметь огненное тело, которым ты умеешь управлять. А если не умеешь? А если у тебя корабль еще не готов? На чем поплывешь? Плыть не начнешь. Притом этот корабль, то есть огненное тело, надо еще уметь освоить как следует, контролировать его. А у нас с вами развито так, прилично, как развито только физическое тело. Надо потом развивать будет еще тонкое тело. Сейчас вот тонкое тело, оно очень много натворило здесь безобразий у нас. Но в силу того, что оно еще не развитое, да? плохо развитое, тонкое тело, оно многим вещами нам не дает заниматься. Ну, допустим, сейчас спит кое-кто здесь. Тот, тело не дает ему, не дает физическому сознанию, серьезно строится. Это его работа. Нехорошая работа его. Или, допустим, хотел что-нибудь сделать, оно вмешалось и поломало все карты. Почему? Ну, физическое сознание вроде бы у нас разница до некоторой степени, но управлять тонким телом оно не может. Ментальным тем более. Ментальным вообще тело очень слабо развито у нас. А еще ж предстоит еще огненное тело, оно вообще в виде эмбриона у нас. Так что у нас работа с вами вот так вот. Все между до небес и все лесно. Так вот аналогично тому, как мир... Жизненного духа или огненный мир связывает нас с другими планетами нашей собственной солнечной системы. Точно так мир божественного духа связывает нас с другими звездными системами нашей галактики. Но это пятый мир. Потом идет шестой мир. Он связывает между собой галактики. А седьмой мир? Слышали про метагалактики? Туда, куда входят миллиарды галактик. Вот этот седьмой мир связывает это все. А что дальше мы не знаем. У нас вот пока говорили о семи, э, семимерном строении Вселенной. А был намек, что есть мерность и другая еще. Могут быть другие Вселенные, десятимерные, скажем. Об этом упоминает, вот, намек дает в «Тайной доктрине» Лена Петровна Блаватского. Она же непосредственно представитель космической иерархии нашей Солнечной системы. Так что видите, какая ситуация интересная. Так вот мир жизненного духа, огненный мир, связывает нас с другими планетами нашей собственной Солнечной системы, а мир Божественного Духа связывает нас... Со звездными системами, солнечными системами других звездных систем в нашей галактике. Но с другими галактиками он не связывает нас. Это шестой мир еще должен быть, еще более высокий. Но мы до него пока не доросли. Мы вот эволюционируем только в этих пяти мирах. А шестой, седьмой мир нам недоступен пока никак. Примеры нашей планеты являются в настоящее время полем эволюции для ряда различных царств природы, находящихся на разных стадиях развития. Лишь только четыре из них нас интересуют сегодня. Четыре царства. Это минерально-растительное, животное и человеческое царство. Вот эти четыре царства соотносятся с тремя мирами по-разному, в зависимости от того, Прогресса этих групп развивающихся жизни в школе космического опыта. Что касается формы, то плотные тела всех царств состоят из одних тех же химических субстанций. Твердые тела, жидкости, газы, химической сферы нашего физического мира. Плотное тело, физическое тело человека, тоже состоит из таких же химических компонентов, как камень, допустим, вот здесь у нас. Как вот эти разные здесь предметы, стены, горы там, леса и так далее. То есть там абсолютно все то, что у нас в теле есть. Так что мы ничего особенного из себя в плане тела не представляем. Правда, строение его отличается от тех тел. Камень одушевлен лишь минеральной формой жизни, но даже если говорить с чисто физической точки зрения, временно отбрасывает все другие соображения, то выявляется несколько важных различий при сравнении физического тела человеческого существа с минералами нашей Земли. Человек, например, двигается, растет, размножается. А вот минералы пока еще в своем нормальном состоянии ничего подобного делать не могут. Сравнивая человека с формами растительного мира, мы обнаружим, что растение человек обладает физическим телом, способно ощущать, расти и размножаться. Но человек обладает способностями, которых растение еще пока не имеет. То есть человек может чувствовать, способен двигаться, уметь воспринимать посторонние вещи, а с растением пока это он делать не может. Если сравнивать человека с животным, то видим, что оба обладают способностью ощущать, чувствовать, двигаться, расти и размножаться. Но человек еще обладает речью и более развитой структурой мозга, обладает руками, что является большим физическим преимуществом. Мы можем особо отметить наличие развитого большого пальца. Это делает руку гораздо более полезной, чем, скажем, даже у тех же обезьян. Далее человек создал определенный язык для выражения своих чувств и мыслей. Все это выделяет физическое тело человека в отдельный класс, вне трех низших царств. Чтобы объяснить различие в четырех царствах, мы должны отправиться в невидимые миры и искать причины, по которым одному царству дается то, в чем отказано другому. Для того, чтобы действовать в любом мире, и выражать присущие ему качества, мы должны, прежде всего, обладать соответствующим проводником, сделанным из материала соответствующего мира, в котором мы желаем объявиться или проявиться. Чтобы действовать в физическом мире, необходимо иметь физическое тело. Иначе мы с вами здесь бы были просто бы так называемыми призраками, астральными, скажем, или тонкими, и были внимы для большинства физических существ. Аналогично мы должны иметь эфирное жизненное тело, чтобы выражать жизнь, рост и проявлять другие качества, присущие эфирной среде. Чтобы проявлять чувства и эмоции, необходимо иметь еще один проводник, построенный из материалов тонкого мира. Ум создается из материи слоя конкретной мысли, то есть из материи нижней части ментального мира. Он необходим нам для мышления. Исследуя состояние четырех царств в эфирной среде, или в эфирной сфере, мы обнаружим, что минералы не обладают своим собственным, своим собственным, жизненным телом или отдельным эфирным телом не обладают. И мы сразу видим причину, по которой они не могут расти, размножаться или проявлять чувствительность. акульная наука знает, что это верно для химической сферы физического мира. И минералы не обладают отдельным, собственным эфирным телом, поскольку атомы минералов окружены лишь планетарным эфиром, то есть эфирным телом ауры планеты, а минералы своего собственного тела эфирного не имеют. Зато у них есть общее, как эфирное тело, самой планеты. Необходимо иметь отдельное эфирное тело, иметь свое собственное тело желаний чтобы выражать качество соответствующей сферы. Вот атомы, скажем, тонкого мира, атомы ментального мира, а также атомы высших миров пронизывают минералы. Точно так, как пронизывают они физические тела, наши с вами. Если бы наличие планетарного эфира, эфира окружающего атомы минералов, было бы достаточно, чтобы заставить минералы чувствовать и размножаться, то наличие планетарного мира мысли было бы также достаточно, чтобы заставить минералы мыслить. Но этого они делать не могут, потому что им не хватает соответствующих проводников. Их пронизывает только планетарный эфир, а потому они не способны к индивидуальному росту. И только самые низшие из четырех видов эфира это так называемый химический эфир физического мира, активно присутствуют минералы. И благодаря вот этому в них действуют химические силы. И вот мы видим все окружающие нас вещества, твердые, жидкие, газообразные, там постоянно они между собой наступают какие-то реакции. То есть вот сами эти реакции, ими заведуют химические силы. То есть здесь работает химический эфир нашего физического мира. Поэтому происходит химическая реакция. Уберите химический эфир физического мира, никаких реакций не будет. Хотя сами вещества будут, но все реакции немедленно прекратятся. И ни одно, даже самое активное в химическом плане вещество не будет контактировать ни с кем. Вот так можно влиять на, скажем, даже очень активные в химическом плане какие-то вещества. Можно лишить их немедленно, мгновенно лишить всякой активности воздействия на химический эффект. Вот как делали, допустим, в древности, там вот поставили колонну химически чистого железа в этом, в Индии. И она стоит тысячелетиями, и там ни единый капли ржавчика нет на ней. Понятно, да? То есть вот таким образом там поработали все опытные древние умельцы с химическим эфиром физического мира. И все, и железо стоит теперь, не реагирует, не вступает ни с чем, ни с какими веществами, тем более с кислородом, с воздухом. Причина теперь этого понятно, да, почему вот такие, могут такие вещества не реагировать совершенно. Точно так, как, допустим, тела тех же святых. Они могут там столетиями лежать и не подвергаться от ленин, да? Слышали о таком, да? Вот такая же картина тоже. То есть определенная работа, определенная работа с химическим эфиром. Управление этим эфиром. Вот сейчас движение эфира повысит здесь, вот в этой комнате. Здесь будет так жарко, там будет мороз, а здесь будет жара. Или наоборот, там будет жара, здесь если понизить, здесь можно всем замерзнуть. Там будет плюс 30, а здесь будет минус 30. Все дело будет связано как раз с эфиром. Движение в эфире от него зависит состояние природы, состояние вещества, которое находится здесь вот у нас. Рассматриваю состояние растений, животных, людей, в эфирной сфере мы замечаем, что у каждого есть отдельное свое собственное эфирное тело. Кроме того, что его пронизывает еще и планетарный эфир, общий как бы для всех эфирных тел. Он образует эфирную сферу нашей планеты. Есть однако разница между эфирными телами растений и эфирными телами животных и эфирными телами людей. В эфирном теле растения полностью активизированы только химические и жизненные вид эфира. Два из четырех активизированы. Ну, вот как, допустим, в компьютере поставили программу. Она там есть, но если ее не активизировать, то она работать не будет. Понятно, да? Точно так и у нас. Вот все виды эфира есть у растении, все виды эфира есть. Но активизируем только два. Химический и жизненный вид. Вот поэтому растение может, благодаря этому действию химического эфира, расти может. А размножаться будет благодаря жизненному виду эфира. А если убрать жизненный эфир, тогда будет просто из растений превратиться в минерал. Размножаться уже не будет. Световой эфир в нем присутствует в растении, но находится в скрытом, дремлющем состоянии. Световой эфир. Поэтому растение может у себя поддерживать температуру тела. Оно зависит от температуры окружающей среды, говорят. А вот у нас световой эфир и у животных, млекопитающих, он начинает работать. Поэтому у нас есть что? Своя собственная температура. А отражающий эфир тем более отсутствует в растении. Поэтому способность к чувственному восприятию, появлению памяти, которая является качествами вот этих видов эфира, в растительном царстве вот это все отсутствует. Обращая свое внимание на эфирное тело животного, мы обнаружили, что в нем динамически активизированы три вида эфира. Химический, жизненный и световой вид. Поэтому животное обладает способностью к усвоению, росту, которые обусловлены деятельностью химического эфира. А далее обладает способностью к размножению. Здесь работает жизненный эфир. Но у животного еще работает световой эфир, и животное обладает способностью генерировать, то есть производить внутреннее тепло, и обладает способностью к чувственному восприятию. А вот отражающий эфир у животных пассивен, поэтому животное не обладает мышлением и памятью. Ну, такой, как обладает человек. Анализируя человеческое существо, мы находим, что в нем все четыре вида эфира. Динамически активизированы. Посредством деятельности химического вида эфира человек может усваивать пищу и расти. Силу, которая действует в жизненном виде эфира в человеке, позволяет ему размножаться. Световой эфир снабжает его тело теплом, работает в нервной системе, в мускулах и открывает двери, то есть дает возможность для общения с внешним миром через чувства, через органы чувств. А отражающий вид эфира, самый тонкий вид эфира, позволяет духу человека контролировать свой проводник при помощи мышления. В этом же виде эфира накопленный опыт сохраняется в виде так называемой физической памяти. Но есть еще другие виды памяти. Это самая примитивная, грубая форма памяти, физическая. Эфирное тело растения животного человека выходит за пределы своего физического тела. Вот у каждого есть эфирное тело. И оно выходит за пределы своего физического тела. Точно так, как эфирная среда, которая является эфирным жизненным телом планеты, выходит за пределы физического тела планеты. Эфирное тело человека выходит из физического примерно на 3-4 сантиметра. Вот сейчас у каждого из сидящих здесь в разной мере выходит это тело. И оно светится. По цвету напоминает только что распустившийся цветок персика. Помните, какой цвет персик? Вот эту, эту как бы сферу, которая окутывает тело каждого человека, окутывает тело, иногда видят люди, обладающие примитивным пока еще, бессознательным ясновидением. Это самая грубая форма ясновидения. Вот такой человек может видеть строение физического тела, внутренние органы и ауру эфирную вокруг тела. Вот там одну женщину 380 вольт ударила, она, значит, там чуть не померла, потом очухалась после морга там ее, да, она стала видеть людей насквозь, видеть их эфирную ауру. Такое примитивное. Это она не наработала его, а просто ее там по головушке ударила электрическим током или дубиной какой-нибудь. И человек начинает видеть эфирную ауру. Ту самую, которую все животные видят. Мы с вами не видим. За преступление все это раз все мы наказаны. Так вот, плотное тело, физическое тело, строится во время пребывания в материнской утробе по матрице эфирного тела, за одним правдой исключением. И вот плотное тело – точная копия нашего эфирного тела. Как силовые линии, скажем, замерзающие в воде, являются линиями образования красивых кристаллов, так силовые линии эфирного тела определяют форму нашего физического тела. Ну вот когда вода замерзает, да, там кристаллики образуются красивые, да? Ну вот эмота, массара, помните, да? Там кристалл разом. Если там матершина будет, то тогда будет безобразно, кристалла не будет, да? Так вот, если воплощается какой-нибудь тоже матершинник, алкоголик, там пьяница, безобразие, демон какой-нибудь воплощается, то, конечно, вот такие довольно нехорошие энергетические линии, воплощаясь в физическом теле, дают какие-то уродства. Точно так, как вот и вода, если ее там на матери как следует, она тебе пристал такой сделать. Противно смотрите. В течение всей жизни наше эфирное тело является строителем, ремонтником, реставратором нашего физического тела. Если бы не эфирное сердце, если бы не оно, не эфирное сердце, то наше физическое сердце давно бы разорвалось из-за постоянного напряжения, у нас дурацких напряжений очень много, нет, да, разных, вот того самого напряжения, в котором мы его часто держим. Если бы не эфирное тело, то вот некоторых не выдерживает эфирное тело. И оно что? Деформируется. И тогда физически просто там разрывается, разваливается, инфаркт какой-нибудь случается или еще что-нибудь. Поэтому с эфирным телом надо вести себя очень аккуратно. Любые наши злоупотребления Любое злоупотребление Нашим физическим телом А мы же часто им злоупотребляем да? Ну что-нибудь ели вкусненькое, но ядовитое Засосали вот эту Соску эту поганую С никотином, да? Все ухи там наглотались, скажем, еще что-нибудь там наелись Или еще куда-нибудь тело засунули Так вот все злоупотребления Физическим телом устраняются, насколько это в силах, в силах нашего эфирного тела, именно эфирным телом устраняется, которое постоянно борется против смерти физического тела, против разных повреждений. Вот оно этим занимается, это ремонтная бригада как бы у нас. А тут еще один момент есть. Эфирное тело мужчины оказывается женское, негативное. А эфирное тело женщины мужское, позитивное. Так что в некотором смысле женщины это мужчины в эфирном плане, а мужчины в эфирном плане женщины. К чему мы в таком плане приходим? Это очень много создает озадачивающих проблем, между прочим. Женщина поддается своим эмоциям, как раз чаще, чем мужчина, да? эмоциям разным как раз объясняется вот этой полярностью. Ибо ее позитивное, положительное эфирное тело вырабатывает избыток крови женщин. Ну иначе бы они не рожали потом. Да? Мало того, что само надо еще, так сказать, ребенка, сказать, И создает огромное внутреннее давление. Оно может разорвать ее физический скафандр. Если бы не наличие туляхонитного клапана в виде периодических месячных скажем, и месячных менструаций или в виде слез. Женщины часто развлекаются этим, да, Связами. Они тоже снижают давление. Слезы считаются белым кровотечением. Если месячное это, так сказать, там, красное кровотечение, то это белое. Поэтому женщинам как раз вот этим объясняется это дело. Поэтому когда они там где-то всплахнут, там еще что-нибудь, то есть все в порядке вещей. У некоторых давление такое сильное изнутри, что они плачут вроде бы без всякой причины. Просто что ты? Так, так, что ты. А если бы знали причину, нет. но все равно ничего тут не поделаешь. Вот у мужчин тоже бывают сильные эмоции, как у женщин, но вот они способны подавлять их без слез, потому что негативное эфирное тело, женское тело у мужчины эфирное не производит столько крови, сколько там мужской у женщин, поэтому мужчина может как-то это дело контролировать. В отличие от более высоких проводников человека, эфирное тело обычно не покидает физического тела вплоть до смерти физического. После физической смерти химические силы, химического вида эфира в физическом теле больше не контролируются самим хозяином, то есть человеком. И они тогда, эти силы, возвращают материю, ее первичное состояние путем разложения, чтобы она могла вновь использоваться для создания других форм в хозяйстве природы. Таким образом, разложение обусловлено деятельностью планетарных сил в химическом виде эфира, ауры нашей планеты структуру эфирного тела можно грубо сравнить с некой мозаикой структуру эфирного тела нашего эфирное тело человека представляется наблюдателю состоящим из миллионов точек точек эфира эти вот точки входят в центры плотно физических атомов вот все тело состоит из атомов да? сколько их там миллиардов или а эфирное тело, эфирное тело, в каждый атом входит в центр его, то есть эфирные атомы входят, они еще более тонкие, чем физические, и наполняет физические атомы жизненной силой, которая заставляет их вибрировать с большей частотой, между прочим, чем вибрируют, скажем, минералы Земли. Они вот пока еще такого ускорения не получили. Они не имеют пока еще собственного эфирного тела, которое могло бы повысить вибрации атомов. Вот у нас атомы больше имеют частоту колебаний, чем у минералов, скажем, чем у растений. Вот у животных уже там посильнее колеблются атомы, поэтому они такие живые. Если человек тонет или падает с большей высоты, или замерзает, скажем, где-то, то эфирное тело покидает физическое тело, атомы которого становятся на время инертными. А вот потом, если взять человека, как говорят, вернуть в сознание снова, в сознание его вернуть, то тогда вот эти точки эфирного тела входят в атомы, снова входят. И тогда физическое тело может что? Ожить. Инерция физических атомов побуждает их сопротивляться возобновлению вибраций. То есть эфирные атомы входят физические, а те сопротивляются. А это вызывает когда вот такое «колющую боль, зубы они менее». Который человек наблюдает такие моменты. В нормальном состоянии боли у нас нет. В некоторых случаях эфирное тело может частично покидать физическое. Как например, говорят, тут вот рука затекла, там я отлежал ее, там онемела а она, скажем. Да, есть такое, да? Это вот как раз тот момент, когда, скажем, из руки эфирная рука вышла. И потом, когда она возвращается... Появляется такая колющая боль как-то. Ощущали, да? Иногда вот эта эфирная рука может рядом бесеть у человека, а физически лежать как бы отдельно тут. Вот в этом случае человек перестает чувствовать физическую руку вообще. Пока, наконец, эфирная не вернется. И вот эти точечки, то есть эфирные атомы, не займут положение свои в центре физических атомов руки. Вот в этот момент будет ищащий, колющий там боль, а не менее зуд какой-то, пока наконец рука что? Не разработается. А анестезия как раз с этим связана. И иногда при гипнозе голова эфирного тела хозяина, жертвы, делится как бы пополам при гипнозе голова эфирного тела она содержит весь мозг все тут содержит и выходит из физической головы и лежит на плечах здесь эфирной головы нет она здесь разделилась здесь лежит или лежит в виде воротника вокруг а в самой голове эфирного тела нет понимаете в этом случае, значит, гипнотизер гипнотизер захватывает голову своим эфирным телом. Понятно, да? И проделывает там то, что ему надо. Может там задания какие-то давать. Потом, когда эфирное вернется, физическая память вернется, человек не знает, что ему, оказывается, задано задание, кого-нибудь там убить, зарезать, украсть там что-нибудь, еще чем-нибудь что совершить. Не важно, добрый там, злой. Он потом пойдет, выполнит, не знаю даже почему, кто ему задал эту программу. Отсутствие покалывания при пробуждении после гипноза. Ну, отсутствие вот этого, казалось бы, должно быть такое, да? Покалывание там, как при онемении, да? Вот. Не происходит. Это объясняется тем, что во время гипноза часть эфирного тела гипнотизера заменяет соответствующую часть эфирного тела жертвы, а при наркозе эфирное тело частично изгоняется вместе с самим хозяином человека при наркозе. При гипнозе тоже можно выгнать вообще тело человека, как это одержатель иногда делает, захватывая тело, а хозяин изгоняется. Как... И тогда там, в этом теле, живет другая сущность. Если наркоз будет слишком сильным, эфирное тело может полностью выйти, то он вступает в физическую смерть. То же самое явление можно наблюдать в случае материализации предметов медиумами. Когда медиумы используют эктоплазму своего эфирного тела для того, чтобы что-то материализовать. Фактически разница между медиумом, способным к материализации разных там безделушек, и обыкновенным мужчиной или женщиной, разница стоит в том, что у нормальных обитателей Земли на нынешней стадии эволюции эфирное и физическое тело прочно соединены друг с другом. Тогда как у медиумов они сопряжены соединены слабо. Это считается ненормальным для данных этапа эволюции у медиумов. Мало того, они здесь еще подвергаются воздействию темных сущностей из тонкого мира, которые им там командуют. Вот при такой ненормальности. Когда желающий материализоваться сущностями из тонкого мира, медиум позволяет использовать свое физическое тело, то его эфирное тело, эфирное тело медиума, обычно высказывает с левой стороны, через селезенку. А селезенка является как бы своеобразными вратами. Тогда нередко жизненные силы не могут нормально втекать в физический организм. И в такие моменты медиум сильно, сильно теряет свою энергию. Силы жизненные теряет. Даже веси теряет. Даже за, за один такой сеанс может несколько килограмм потерять. Вот где женщинам весто можно сбрасывать. Они там бегают с какими-то этими препаратами, добавками, убавками. Достаточно что-нибудь там из тонкого мира какого-нибудь -то оболтусу предоставить, что-нибудь материализовать. Они как раз этим и занимаются. И сразу несколько килограмм сбросила. Ну, кодируют тоже нечто похожее на, на то. Программу задают. Значит, кто-то из тонких сущностей может отсосать энергию, а она соединена с физическим телом. Если задать какого-нибудь там этому разбойнику из тонкого мира, сделать больше нечего, как они дурю маятся там. Один здесь обожался, а тот у него, так сказать, оттуда энергия высочет. Понятно, да? Ну, один тут наел много, а другому там надо все им тоже много. Всем же там много надо, да? Нередко в жизненной силе нормально не возвращается в организм или используется для материализации то медиум теряет даже в физическом весе и тогда некоторые из этих медиумов прибегают к разным стимулирующим средствам иногда становясь неизлечимыми пьяницами или наркоманами жизненная сила солнца, которая окружает нас в виде бесцветного эфира усваивается эфирным телом через эфирную составляющую часть нашей селезенки, где происходит интересная трансформация ее цвета. Она принимает бледно-розовый оттенок, энергия Солнца, и распространяется нервами по всему физическому телу. Селезенка для нашей нервной системы – это то же самое, что электрический генератор для телеграфа, для радиостанции, скажем там, для компьютера. Селезенка. Если все провода, все инструменты, телеграфист, скажем там, или радиотехник там, все это в полном порядке, а электричество отсутствует, то никакое сообщение не может быть послано. Вот эго нашей личности, то есть наш камаманус, мозг, нервная система, могут быть в полном порядке. Но если нет поступления эфирно-жизненной силы, то есть эфирной энергии, нету у нашего эфирного тела, чтобы передавать сообщение нашего хозяина через нервы к мускулам, то физическое тело будет инертным, как бы парализованным. Вот иногда человек, так сказать, паралич вступает, да? Вот как раз это дело связано с чем? С тем, что какая-то часть эфирного тела, или целиком, или частично, эфирная часть тела нарушается. И эфирное тело не может управлять физическим. Если эфирное тело у человека заболевает, то эфирные силы не могут больше нормально протекать по телу и управлять телом. Вот такие случаи, как и при большинстве болезней, причина заключается в тонких невидимых проводниках. Сознательно или бессознательно, признавая этот факт, врачи Востока, например, и опытные врачи Запада используют внушение Который действует на высшие проводники человека, помогая лечению. И чем больше удается врачу наполнить пациента верой и надеждой, тем скорее болезнь может отступить. В здоровом состоянии эфирное тело производит изобилие жизненной силы, которая проходящая физическое тело, излучается прямыми линиями во всех направлениях. То есть линии, так сказать, такие прямые, торчат, понимаете, как иглы. А при слабом здоровье, когда эфирное тело истощается, то оно не в состоянии притягивать к себе нужное количество силы из пространства, да еще и плотное тело, физическое тело питается эфирной энергией. И тогда линии эфирного флюида, которые исходят из тела, искривлены, то есть они не прямые, а загнутые какие-нибудь там могут быть. Это говорит о недостатке жизненных сил в человеке. Когда человек здоров, то огромная сила эфирного излучения выбрасывает из физического тела или отбрасывает вот те, которые появляются рядом, вирусы, бактерии, микробы, разных паразитов, вредных для здоровья. То есть когда излучение сильное, то на границе ауры вокруг человека идет непрестанная битва. Понятно, да? Со всевозможными паразитами. Вирусами, микробами, бациллами, паразитами там и так далее. Поэтому опасно заболеть гораздо больше, когда жизненные силы физического организма, то есть силы эфирного тела человека, ослаблены. В случае, когда ампутируют какие-то части физического тела, то лишь планетарный эфир окружает удаленную часть тела. Вот человек, допустим, ногу там, руку отрезало, то у этой ноги руки своего эфирного тела нет. Оно осталось у хозяина, у человека. Зато вот этой частью заведует планетарный эфир. То есть эфирное тело планеты. Мы же свое строим из, из его материи, из, из материи эфирного тела планеты. Свои эфирные тела строим. Отделившееся эфирное тело физическое одновременно разлагается после смерти. Тоже происходит и с эфирной составляющей ампутированной, скажем, конечности. Она постепенно распадается по мере разложения отрезанного физического члена нашего тела. Но пока у человека сохраняется еще эфирная конечность, то справедливое утверждение о том, что он чувствует свои отрезанные пальцы, страдает от боли в них, хотя пальцев нет. Существует связь также и с захороненной конечностью, независимо от расстояния. Вот одного человека ногу отрезал, значит, ну, ее там ящик сделали, забили в ящик и это, закопали в землю. А человек стал чувствовать страшную боль в отсутствующей ноге. Оказывается, гвоздь один, когда задевали ящик, угодил как раз в этом в эту кость вот этой ноги отрезанной. И жаловался до тех пор, пока конечность не вытащили из земли, не, не, не открыли ящик и не вытащили гвоздь. Гвоздь вытащили и боль мгновенно исчезла. Люди желаются на боль в отсутствующих конечностях в течение обычно двух-трех лет после их ампутации. А потом боль проходит. Это чем объясняется? А тем, что болезнь остается еще пока в неотделившейся эфирной конечности. Но с разложениями ампутированной части разлагается эфирная конечность и боль прекращается. То есть вот руки нет, а эфирная часть есть руки. Рука эфирная есть. Рука где-то там разлагается, скажем, у человека, или нога там лика, часть тела. И пока она не разложится, вот это существует у него. Так, ну, на сегодня, наверное, нам хватит. Ну, здесь уже вопрос, вы знаете о совместимости, да? Совместимости, слышали, да? Вот орган-то пришить, можно, конечно, пришить его. Можно пересаживать, можно искусственные какие-то органы там, понятия ставить. Но вопрос здесь упирается, люди сталкиваются, врачи сталкиваются с совместимостью. Надо что-то сделать такое, чтобы что? Повлиять на вот эту совместимость. Ну то, что физические тела разные, это понятно. Но куда более серьезно, это разница в энергиях. А энергии-то куда больше, скажем, разница Больше там между, между физическими атомами, скажем. Поэтому вопрос о совместимости да вот, вот это как раз и говорит о том что там остается какая-то эфирная пока часть и человек имеет с ними связь это и живой кусок пока ну видите если колдуны используют эти вещи а человек живет интересами только своей личности то есть никаких интересов больше нет вот мы с вами только что говорили что человек состоит как бы, вот, в пяти мирах он, так сказать, эволюционирует, и пять основных у него элементов тут присутствует, а сознание наше как бы посредине находится. Понятно, да? Сознание посредине. Вот высшая часть и низшая часть, а посредине сознание. И вот если сознание интересуется только низшими сферами своей, своего организма, интересами низшими только интересуется, живет низшими интересами, тогда колдуны и маги с ними с такими могут сделать все, что угодно, если карма разрешит. Понятно, да? И всякие там инопланетяне будут всякие опыты проводить, и кто угодно там, и порчу всякую напустят, и так далее, и так далее. Если человек интересуется вот этими своими нижними, так сказать, вот частями и все интересы у него там и все такое. И если же он живет высшими, то тогда он контролирует ниши. И никакой колдун, никакой там инопланетянин и носа туда не сунет. Потому что для него это будет страшный удар. И опасность большая. Понятно, да? Поэтому тех, кто живет высшими интересами, он никаких инопланетян из, из подвала, из, из преисподней, он не видит. И колдуны его стороной обходят. А вот те, которые живут низшими интересами, то есть низшими частями своего организма, вот этими семьями, свинениями, значит, все, с ним можно делать все, что хочешь. Лучше, конечно, сжечь, не оставлять ничего этого, понимаете? Канализацию бросать нежелательно. Ну, она тоже там постепенно сгниет, разложится. Но колдун, конечно, канализация уже не полезет. Да, ну все, желаю вам успехов.